Всем привет, привет! И добро пожаловать на канал Ирина Степная. С вами Олечка и, и Олечки котик и Котик Боня. И Олечки прислали большую посылку от компании Royal Samples здесь у нас коробочка с наполнением для детей вот такой вот вкладыш, в котором прописаны все продукты, которые представлены в этой коробочке просто огромная коробка и здесь очень много средств и первое, что Олечка вам хочет показать ей очень понравились, это вот такие вот наклеечки набор Тут с наклеечками можно, можно на тело можно приклеивать, да. Также что нам попадается, это вот такие вот подгузники, да? Да, для Маши. Мы подарим их Маше. Мэри из подгузники очень хорошие, так что наши племянницы, они подойдут. Внутри еще представлен, как обычно, вот такой вот бокс, коробочка, в которой обычно лежат продукты. Да, в этот раз сюда положили вот такую вот да, интересную бутылочку для кормления. Мне очень хочется отметить, что в этот детский бокс вошла бутылочка с автономным многоразовым нагревателем. Смотрите, как она здорово выглядит. Стоит этот наборчик 1290. Очень удобная при кормлении ночью. Вы Можете подогреть прям сразу грудное молоко. Интересная система. Также здесь расписаны миллилитры. И еще в комплекте идет сменная бутылочка, что также еще очень здесь взвод. вот такой вот представлен карандашик. Это водитель для детского белья. Первый раз такая сталкиваемся но очень красивое оформление также попробуем так, дальше здесь еще в коробочке полноразмерное средство детский крем тоже очень интересно попробовать огромная коробка еще представлено вот такое масло для тела попробуем обязательно вот такой вот интересный экспертный уход за кожей в случае руцустрий, растяжек неровного цвета кожи, возрастные изменения. Обязательно да. понравилось, что в коробочку положили вот такое вот интересное масло от растяжек, особенно э, хорошо это после родов, но иногда есть и на теле маленькие растяжечки, если вы иногда резко похудели, то это масло самое то единственное, им нужно пользоваться около трех месяцев, чтобы увидеть результат. Далее представлен у нас э, вот такой интересный кремчик, конечно, без вот сюда вот клади, без подсказочки вот, не обойтись. Это у нас детская, детский зубной гель. Еще Голубые. сюда положили две а, зубных пасты для детей. Первая в форме геля и вторая вот такая вот интересная паста Зубки мы солечко чистим, поэтому будем их пробовать. Гель, кстати, очень хорошо пенится. Мы его уже попробовали. Хорошо чистит детские зубки, так что порадовались. Какая красивая упаковка зеленая, да, ой? <смех> ой, подожди, надо посмотреть, что у нас такое зеленое. Это шампунь-гель для душа для младенцев. Тоже интересная вещица. Нужно попробовать для начала. Так, вот такой вот интересный гель для купания младенцев. Тоже полноразмерное, огромное средство. Какая замечательная коробочка. Миниатерка еще есть. Так. Сейчас соль прочитаем, что это такое. Это крем для тела после беременности или диеты. Это уже для мамы. Так, и вот такой вот еще маленький. Давай посмотрим, что это у нас. Это у нас зубная паста с мягким отбеливающим эффектом. Тоже для мамы. Это что такая фишка. Смотрите, какая огромная, красивая книга. Да, Оль? Да, можно что-нибудь там почитать. Давай посмотрим, Оль, что там у нас внутри. Я Был... открою. Ну-ка давай. Смотрите, какие облачки красивое оформление ой альбенка мячик стежки ой какая какие странички красивые тут закладочка с ангелом смотри то есть можно читать и смотреть какая здоровская коробочка Ссылка на эту коробочку в описании под видео. Как много всего. Да, оль Да! Тебе понравилось? Да! Классная книжка, конечно, и наклейки. Тоненькую покорили. Спасибо большое компании Royal Sample, что прислали нам такую чудесную коробочку. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчик вверх. И всем спасибо за просмотр. И встретимся с вами.